Друзья, во-первых, всем привет! Давно меня не было, не выходили никакие видео. Но ну, я думаю, что если вы в моем канале Телеграма, то вы там получаете информацию о аналитике по криптовалютному рынку, и поэтому в моих видео особой потребности не было. Сегодня почему я решил его записать? Да потому что те, кто еще, тех, кого еще нету в моем Телеграме, естественно, Возможно, эта информация будет для них полезна. Хотя, не исключаю тот факт, что сейчас, конечно же, тот момент, когда особо активизировался негатив в отношении криптовалютного рынка, потому что ну, кто-то зарабатывает, тот теряет, естественно, и тех, кто теряет, тех, как правило, больше. Больше количества людей, больше процент. И я не исключаю то, что после моего видео в комментариях начнется очень много хейта, но это нормально. Так, э, в любом случае, я считаю нужным высказать свою точку зрения, а там уже смотрите, считайте и думайте, рассуждайте, естественно, своими мозгами. Так, э, относительно сразу возьму вот часовик битка, да, то есть сейчас будем рассматривать, естественно, биткоин. И о чем пойдет речь? Речь пойдет непосредственно о том, когда же возможен разворот. Да, у нас большой рост сейчас, и... Когда можно сдать разворот? Первый момент. То, что на часовике сейчас видна дивергенция на RSI. Но ну, я думаю, что это уже не для, ни для кого не секрет, и много блогеров уже об этом говорят. Хотя некоторые каналы, даже из платной аналитики, выкладывают то, что якобы процент сделок, которые совершались по непосредственно дивергенции, ну, то есть определяли ее как момент входа для момент входа в сделку, положительный ее исход намного меньше, чем. Отрицательно. Таким образом нельзя э, брать дивергенцию в расчет. Но здесь есть одно большое но. Не всякая дивергенция является сигналом для входа в позицию или же разворотом направления движения цены. А именно только та, которая образуется у ключевых уровней. И это очень важно. Какую они там э, статистику проводили по дивергенциям, я уже не знаю. Скорее всего, это была общая статистика. Соответственно, она не очень м, правдоподобна. Здесь у нас как раз есть такой уровень, мы его немножечко прошли, у нас уровень здесь на 8440, это видно на дневном таймфрейме, я об этом писал а, в канале телеграма, 8440, это вот этот вот хайочек, который здесь у нас находится, то есть мы здесь все прошли вот этот мы тоже проскочили можно сказать, что там пытаемся закрепиться за ним, следующий значит 8440, ну условно да будем говорить 8480, там то есть можно здесь еще, вы понимаете, что это диапазон и м, второй момент то есть первый это дивер, да, о котором я говорил на RSI сейчас и который возле практически ключевого уровня да, сопротивления и второй момент это а, как раз индикатор Боллинджера Скажите вы, что же такого особенного в этом индикаторе? Да, собственно особенного ничего нету, просто в классической теории теханализа по правилам индикатора Боллинджера за пределами верхней или нижней границы не должно находиться более пяти свечей, после чего должна произойти обязательно коррекция, то есть инструмент должен отдохнуть. Будет еще третья вещь, которую я скажу, но сейчас пока по Боллинджеру. И сейчас мы наблюдаем с вами сколько свечей. Давайте считать. 1, 2, 3, 4. То есть у нас уже четвертая свечка, она за пределами верхней границы Боллинджер-Бенц. Это значит, что в классической теории мы должны уже скоро разворачиваться. Инструмент должен разворачиваться. И третья вещь. Это то, что чем круче идет инструмент вверх, чем круче цена задирается вверх, тем она быстрее устремиться вниз и вот это вот движение роста она будет отработано практически все полностью вниз я думаю что вы уже это и сами нашли эту, нашли эту закономерность на биткоине потому что обратите внимание на все вот эти вот наши взлеты которые были в момент падения ну коррекционные да будем говорить так то что задирали задирались после чего мы ровно пропорционально летели вниз, то есть вот это вот движение, которое мы брали коррекционное, в этом плане оно отрабатывалось полностью вниз, да? Вот и то же самое у нас было на восхождении до 20 тысяч, видим, что экспонента шла, потом прям вертикальный рост абсолютно вверх и после чего начинаются большие-большие продажи, собственно, с отработкой полностью всего вот этого вот диапазона хода, который был до этого. И сейчас на, исходя... на нисходящем движении, которое вот было, это все не изменилось. Точно так же мы сюда задрались, точно так же мы вниз и опустились. Это вы, я думаю, так понимаете. Ну и вот это, собственно, мнение мое относительно того когда инструмент будет разворачиваться. Я считаю, что он уже достаточно сделал большое движение, и ему нужно бы немножечко передохнуть. Я не буду говорить, что это будет второе дно там рисоваться, или третье, десятое, неважно какое. Я говорю о том, что он должен будет отработать свое движение, которое он сделал сейчас. И я думаю, что он все-таки останется в восходящем движении, останется в восходящем сейчас тренде, то есть он не переломает свои поддержки, там на 6 800 потом ниже и так далее и мы все-таки останемся в этом движении и увидим еще дальнейший рост но отработать и отдохнуть инструменту нужно будет так происходит происходило и будет происходить всегда вот вам несколько причин относительно того почему биткоин уже стоит корректироваться плюс если еще учесть сюда и фундамент то что там с бак там происходит да? то что беназ должен скоро открыть свои выводы на бирже воды я думаю что вот эти вот вещи они тоже должны повлиять на, на остановку роста цены на откат потому что сейчас начинает толпа к ней начинает больше доходить информация о том что ой, bitcoin там сделал огромное движение до да, больше 50 процентов за буквально там сколько это месяц до да? ну, будем говорить за месяц чуть больше поэтому люди начнут в, вливать сюда как бы деньги да это конечно хорошо но с другой стороны в любом случае крупный игрок здесь уже не набирает позицию а наоборот он ее будет каким-то образом фиксировать ну так происходит сюда давайте кстати еще хорошо что вспомнил я здесь в канале выкладывал вчера по моему сравнение с пятнадцатым годом до да, с ростом 15 года вот обратите внимание здесь тоже была экспонента тоже был было большое длинное движение Потом сформировалась вот эта вот дожик такой длинноногий. И, собственно, мы снова откорректировались. Коррекция была достаточно большая. Порядка 40% от всего этого роста, которое началось а, от минимума. Но 40%, да, представьте себе. То есть сейчас вот у нас 8000 биток. Это значит, что он должен, должен упасть должен, возможно, упасть до 4000, да, и после этого начать дальнейшее движение. То есть вот это было в 2015 году. То есть это было уже на истории данного инструмента, что в принципе как не подтверждает то, что это произойдет в дальнейшем, так и не, опровер... не опровергает естественно ну так уже он ходит поэтому я вот в данный момент да, вот пожалуйста 15 год брынь, задрались, ушли вниз 19-й год, задрались и естественно мы уйдем вниз, но по-другому быть не может, рано или поздно я думаю, что это уже должно случиться буквально уже скоро вот такие вот мысли относительно инструмента, и если вы сидите в позиции в краткосрочной, то я думаю, что уже стоит что-то зафиксировать хотя бы, пускай не полностью, но опять-таки решать полностью вам, потому что это ваши деньги вам терять или вам зарабатывать. В конце хотел бы сказать о том, что если не подписаны на канал по криптовалютам, мой крипто теме, подписывайтесь, там ежедневная аналитика по основным торговым инструментам, основным мажорам, да, иногда разбираем и миноры, но это... Не часто и также еще хотелось пригласить в мой канал по форексу который я начал вести буквально недавно потому что я торгую форекс сейчас большее время чем криптовалюты и если вам интересен валютный рынок классический рынок как-то все на нем происходит пожалуйста подписывайтесь там в описании на найдете, что это за канал, о чем он будет, о чем здесь будет идти речь, здесь мои торговые сделки, статистика торговая по инвесторским счетам, по моим счетам и так далее. Все увидите, все прочтете. Я думаю, что если вы трейдер, то вам будет как минимум интересно. На этом у меня все, друзья. Большое спасибо, подписывайтесь и до новых встреч. Пока.